В настоящем видеоролике я ознакомлю вас с удобным и простым функционалом трех научных сервисов – баз данных диссертаций, научных статей и пособий, с помощью которых вы сможете найти интересные научные труды, использовать их положение в своих научных работах и правильно их процитировать. Первый научный портал – это научно-электронная библиотека eLibrary, которая содержит различные научные статьи, научные пособия. В этой библиотеке Молодой ученый сможет по поиску найти журналы, книги, патенты, определить поиск по авторам, организациям. В настоящее время я вбиваю определенные критерии для поиска, ну, к примеру, коррупция. Вам сразу выкладывается для вашего обозрения перечень научных трудов, где зеленые галочки есть эти научные работы, можно скачать, они в открытом доступе. Выбираем любую научную работу, нажимаем «Увидеть полный текст», можете также его и скачать. Из этого полного текста вы можете посмотреть его полностью. Выбираем необходимый фрагмент, переносим в ордовский файл, то есть в текст нашей работы, начинаем с ним работать. Также представлен удобный интерфейс, ссылки для цитирования, которые мы можем использовать. Таким образом, ну, я сейчас покажу, как как раз я переношу эту ссылку, ссылку для цитирования в Word файл. Как вы видите, она прекрасно удобно переносится. Следующий сервис это Киберлининка. Очень удобный ресурс. Я его использовал для подготовки диссертации. Также в поисковом меню вы можете выбрать интересующую тематику, ну допустим, противодействие коррупции, как я и указал. По совпадениям он находит слова, представлены кнопочки «Цитировать», «Скачать». И В данном случае я скачиваю понравившуюся мне работу. Могу ее просмотреть, она у меня уже на компьютере находится. Удобно выделяется любой текст. В данном случае я показываю вам, что он спокойно выделяется. Ссылочка для цитирования. Правильная форма цитирования, где ни в одном научном пособии вам не скажут там неправильно. Следующий ресурс – это диссеркат. Здесь содержится база данных авторефератов и диссертаций. Мне вполне хватало для подготовки научных статей и моей диссертации, там, заказного учебного пособия, научного пособия, работать и с авторефератами. Я выбираю коррупционная преступность. Мне выпадает опять же совпадение. Выбираю какую-либо диссертацию. ну Допустим, мне понравилась диссертация, к примеру, 2006 2006 года. Перехожу по открывшейся ссылке, как вы видите, можно купить ее за 700 рублей, чего я делать вам вообще не советую, все это бесплатно. Скачиваю автореферат, он у меня в PDF формате скачался, вы видите открытый, подписанный, все официально. Также здесь выделяется любой текстовый элемент, объект, предмет, исследования, вы видите. Но нас интересуют в авторефератах основные положения, выносимые на защиту. Это очень удобно и круто. Я всегда знакомился с положениями в разных диссертациях, которые, в авторефератах, которые авторы готовили. Ну и, собственно, их цитировал, использовал их для своей работы. Так повышал научность своих работ. Дело в том, что каждый научный сотрудник, молодой ученый, сталкивается с необходимостью использования в своих трудах, научных работах, Работы других ученых. Научность ваших работ будет определяться в том числе количественно качественным критерием использования положений и заключений иных ученых-авторов. Таким образом, ученые вступают друг с другом в научный диалог. Один цитирует другого, оговаривая, что его выводы, конечно, убедительны, но в связи с тем-то и с тем-то их можно было дополнить чем-то и чем-то или критикуют, допустим, выводы других ученых. Но опять же, с использованием критериев научной этики, естественно. В 2023 году молодым ученым более не требуется через весь город ехать в городскую библиотеку за уникальной книгой об интересующей проблеме. Либо находить контакты научных издательств, у которых можно заказать тот или иной номер научного журнала, где ты бы мог найти ту или иную научную статью. Итак, уважаемые зрители, подписчики, если вам понравился данный контент и он был для вас полезен, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, что бы вы еще хотели увидеть. Поверьте, каждая ваша активность на этом канале существенно меня поддерживает. Спасибо всем большое за внимание и всем здоровья.